Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. Прошлое видео благодаря вам набрало большое количество лайков, и поэтому я решил выпустить вторую часть данной рубрики, рубрики двойных стандартов в официальной науке. Прошлый выпуск можно посмотреть по ссылке в описании. Не будем тянуть, поехали! Теория относительности Эйнштейна и квантовая теория совершенно по-разному описывают черные дыры. По теории относительности Эйнштейна, черная дыра имеет ряд различных свойств и характеристик. Но согласно квантовой механике, если черные дыры и существуют, то с абсолютно противоположными свойствами. С данными утверждениями был согласен даже Стивен Хокинг. Другими словами, квантовая теория в вопросе черных дыр начала противоречить теории относительности. Раз современная наука согласна и с теорией относительности и с квантовой механикой, то получается, черная дыра обладает и теми, и другими свойствами, полностью противоположными друг другу. Может ли такое быть? Напиши об этом в комментариях. Все мы знаем, что в нормальных естественных условиях металлы тяжелее газов, но если мы посмотрим на таблицу Менделеева мы увидим, что такие металлы, как литий и берилли, стоят по левую сторону таких газов, как азот, кислород, фтор и неон. Получается, что по мнению официальной науки, в том числе и Менделеева, данные металлы легче газов. Таким образом, официальная наука говорит, что металлы тяжелее газов. И дополняет, что все-таки некоторые металлы могут быть легче газов. Со школьной скамьи нам объясняли, что гравитационная сила Луны создает на Земле приливы и отливы. Но почему нет приливов и отливов от гравитационной силы Солнца? Ведь гравитационная сила Солнца в 178 раз сильнее, чем Луны. Официальная наука отвечает, что пространство неоднородно и поэтому реальная гравитация от Солнца намного меньше. Можно было бы согласиться с этим, но если бы не одно но. Шарль Де Кулон, открывший закон Кулона, после своего очередного эксперимента пришел к выводу, что пространство однородно, иначе формула, которая используется во всем мире, не работала бы на практике. Другими словами, наука как бы говорит, что пространство у нас одновременно и однородное, и неоднородное. Пожалуй, каждому человеку ясно, что такое просто не может быть, кроме ученых. По современному представлению, у каждой частицы имеется энергия. Энергию можно определить или найти по знаменитому уравнению Эйнштейна. А еще в физике имеется очень интересный вид частиц – люксоны. Данные частицы, по мнению официальной науки, не имеют массы. И тут начинается самое интересное. Если мы попытаемся найти энергию люксонов, имеющих нулевую массу, то в ходе математических вычислений мы получим нулевую энергию что не соответствует представлениям современной физики. Таким образом, официальная наука говорит, что энергия присутствует абсолютно в любых частицах, в том числе и у люксонов, и одновременно с этим дополняет, что у люксонов энергия нулевая. Вот вам и двойные стандарты. Если у вас есть что дополнить, напишите об этом в комментариях. Мы знаем, что все тела во Вселенной притягиваются друг к другу, благодаря всемирной силе тяготения, который был открыт Исааком Ньютоном. За само притяжение отвечают гравитационные волны, которые испускают все тела. Эти гравитационные волны несколько лет назад были обнаружены учеными, а вот теория относительности Эйнштейна притяжение тел объясняет совсем по-другому теории теории относительности любое тело в пространстве искривляет это самое пространство, и за счет этого искривления тела, грубо говоря, как бы падают друг на друга. Как видите, принцип гравитационного взаимодействия у них совершенно разный. Таким образом, официальная наука говорит, что притяжение тел осуществляется за счет гравитационных волн и одновременно с этим дополняет что притяжение тел осуществляется за счет искривления пространства. Буквально сто лет назад Джозеф Джон Томпсон, проводя свои опыты с электричеством, пришел к выводу, что электричество состоит из отрицательно заряженных частиц и назвал такие частицы электроны. Но современная наука добавляет, что электричество это не только отрицательно заряженные электроны, но и положительно заряженные атомы или ионы. Такой вид электричества встречается в аккумуляторах. Таким образом, официальная наука говорит, что электричество это отрицательно заряженные электроны и одновременно с этим дополняет, что электричество это положительно заряженные атомы, то есть ионы. И это на самом деле очень удобно, когда не знаешь, что такое электричество. Проведем один необычный эксперимент. На подставке закрепим два алюминиевых кольца. Одно кольцо без разреза, а второе с разрезом. В школьном учебнике по физике за 11 класс написано следующее. Если поднести магнит к кольцу без разреза, то в нем возникает индукционный ток, и это кольцо оттолкнется от магнита. Если проверить первую часть эксперимента на практике, то мы увидим, что кольцо успешно отталкивается от магнита. Все как сказано в учебнике. А теперь перейдем ко второй части данного эксперимента. С разрезанным кольцом магнит не взаимодействует, так как разрыв препятствует возникновению в кольце индукционного тока. Если мы проверим это на практике, то здесь мы видим противоположную картину. Магнит так же как и в первом случае успешно отталкивается от кольца. Таким образом, официальная наука говорит, что индукционный ток не может проходить через разрезанный материал. И одновременно с этим мы наблюдаем на практике полностью противоположную картину. Нашу планету окружает огромное количество звезд со всех сторон. И логично было бы предположить, что летящие фотоны от звезд до Земли должны нашу Землю освещать круглосуточно. Но этого не происходит. Наука объясняет это тем, что из-за огромного расстояния фотоны как бы рассеиваются и не долетают до Земли в нужном количестве, чтобы наш глаз мог уловить эту освещенность. Но если фотонов в нужном количестве до нас не долетает, то как мы тогда видим эти самые звезды? Таким образом, официальная наука как бы говорит, что фотоны до нас в нужном количестве не долетают и долетают. Если у вас есть что дополнить, напиши об этом в комментариях. На вопрос, как образуются химические соединения, нам говорят, что химические соединения образуются за счет взаимного принятия и отдачи атомами электронов. Такую связь назвали ионной. Но проблема в том, что такой вид химических соединений не всегда работает. И поэтому ученым пришлось внедрить еще два вида соединений. Ковалетное и металлическая. Получается, на один вопрос, как образуются химические соединения, нам отвечают всегда по-разному. А ведь это тоже своего рода двойные стандарты. Таким образом, на один вопрос, как образуются химические связи, нам отвечают всегда по-разному. Выбирай, как говорится, любой на выбор. У Нобелевского комитета по физике существует одно интересное правило. Если какая-либо научная теория не может быть подтверждена практически в реальном мире, то такая теория не может быть рассмотрена Нобелевским комитетом. С такой проблемой столкнулась теория струн. Эта теория математически доказана, но практически ее невозможно было доказать, по причине того, что человечество не обладает всеми техническими возможностями, чтобы можно было эту теорию подтвердить на практике. А вот в 1949 году Нобелевскую премию получил Хидеки Юкава за открытие виртуальных частиц — мезонов. Вся загвоздка в том, что мезоны так же, как и теория струн невозможно подтвердить на практике, но Нобелевский комитет это не остановило. Но одну теорию они отклоняют? а другой теорией выдают Нобелевскую премию. Чем это не двойные стандарты? Если у вас есть что дополнить, напиши об этом в комментариях. Как я уже говорил в предыдущем видео, в науке не должно быть двойных стандартов, иначе такое сложно назвать наукой.